Здорово, парни! Этот ролик будет первым в новой серии, в новом формате таких теоретических роликов. Теперь я не буду сидеть, теперь я буду спрашивать предварительно мнение девушек относительно какого-то вопроса. Если вам этот формат понравится, ставьте лайк, пишите в комментариях, да, прикольно. Если же больше нравится старый формат, где я сижу, в, где я сижу и рассказываю какую-то теорию, тоже пишите об этом в комментариях. Скажи, каких парней выбирают девушки? Просто по каким качествам? Верные, добрые. Верные? Добрые. И добрые? добрые. Хорошо, да. спасибо. Вот каких парней выбирают девушки? Спасибо. О, отлично, спасибо. давай. Ну вот скажи, каких парней выбирают девушки? Четинки. Отлично. От каких парней выбирают девушки? Вот ну, просто какие качества, скажи мне все. да. А, популярный ответ. <с понятно. <с Наверное, целеустремленных. О, отлично. Целеустремленных Спасибо. И готовых, э, не знаю, к испытаниям жизни. К испытаниям жизни. Каких парней выбирают девушки? Вот по каким качествам? Умных и харизматичных. Умных и харизматичных. Мне приятно. Спасибо. Какие качества тебе для парней важны? Большая попа. Большая попа, отлично, супер. Еще? Еще? Глаза красивые. Глаза красивые. А каких парни выбирают девушки? Каким качествами? по внешнему. Вот именно ты вот. По внешнему. Внешне, тоже красивый был. А, ну, еще какие качества? Приличная одежда. Ага. А уже потом, Характер. характер. Ну, это... А какой характер должен быть? Ну, там, с чувством юра или наоборот. Там. Должен быть серьезный. Чувством юра. Еще какие? Хотя бы одно какое-нибудь качество. Понятно. Ну что, какой можно сделать вывод, да? Какие качества, по каким качествам девушка выбирает парней? А, чувство юмора обязательно, уверенность, э, востребованность сама, собственно, да, собственная ценность. Некоторые ответы, конечно... Скажем, прямо они имеют отношение к действительности. В большинстве своем самый главный признак, о котором совсем мало почему-то девушка сказала, но если бы я у них спросил, они бы подтвердили: самый главный признак это доминантность. То, что ты управляешь отношениями, ты все разруливаешь, ты самый главный. Ты самый главный, и не девушка пытается, да, там не девушка управляет тобой. Пытаться каждый из них будет себя подломить тебя под себя, а ты управляешь, несмотря даже на ее воздействие, на то, что она пытается, да, пытается стать главной, все хотят это сделать по своей женской природе. Не будем здесь про это. Так, главное тебе пофиг. Ты именно, а, ты рулишь, ты доминант. Это самое, самое, самое главное качество. Хотя если непосредственно девушек спрашивать, а важно ли то, чтобы мужчина был главным в главных отношениях, многие из них будут лукавить и говорить, что нет, я, я сама знаю, что не нужно и так далее. Но ни одна из девушек никогда не скажет, что она хочет а, каких-то отношений с тряпкой с мужчиной, который без яиц, да, которым она сама руль. Так уж зажилось, да, с генетической точки зрения, там, с эволюционной и так далее, то, что девушки, несмотря на это, будут все равно пытаться ломить парни Как только они подломят парни парень становится ей неинтересен. Так вот, чтобы такого не было, всегда помню, что девочки будут пытаться залезть тебе на шею и никогда этого не позволять. Еще раз, если ролик понравился, ставь лайк, пиши в что такой формат интересен. Если хочешь старый формат, пиши в комментариях, что старый формат более интересен.